Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Добрый день всем, кто нас слушает за экраном. Позвольте представить наш доклад на тему «Таргетный подход в лечении диссиминированного положительного пиктрисея позитивного рака молочной железы». Как известно, мутация в гене пиктрисея встречается около 40% больных рака молочной железы. Согласно данным отечественного реферес-центра, Данная мутация встречается в 30%. По данным Всемирного регистра, половиной 40,5%. В нашей исследовательской базе НМИС-онкологии Петрова протестировано более 150 больных э, раком молочной железы. Из них обнаружены мутации в гене пектрисей у 44%. Немножко поговорим о э, препарате, который является э, на данный момент э, опцией. Э, с у больных с мутацией в гене пиктрисеи на данном слайде вы видите исследование solar 1 которое стало регистрационным для алпелесиба мы видим что медиана выживаемости без прогрессирования у пациентов получающих комбинацию алпелесиб и фолвестран была 11 месяцев по сравнению с контрольной группой и также общая выживаемость медиана общей выживаемости достигала 39 и 3 месяцев также алпелисип является опцией для пациентов с, мутаци с мутацией пиктрисей, которые запрогрессировали э, на ингибиторах CDK4.6. Мы видим двукратное увеличение медианной выживаемости без прогрессирования у пациентов, получающих алпелисип по сравнению с другими видами терапии. Медианной выживаемости без прогрессирования 7,3 месяца. Также следует отметить, что алпилисип, комбинация алпелисип и фулвистрант также является опцией для пациентов, которые получали уже фулвестрант в линии до комбинации ЛПЛС плюс фулвестрант. Медиана выживаемости без прогрессирования у таких пациентов достигала 5-4 месяцев. Согласно нашей исследовательской базе... Пиктрисея мутация была обнаружена у 66 пациентов. В настоящий момент получают лечение алпелиси плюс фуэстрант 20 человек. Из них, как мы видим на э, данной диаграмме, э, пациенты получают комбинацию в, во второй, в третьей и последующих линиях. Э, если говорить о характеристике метастатического поражения, э, то мы видим, что большую, э, больший процент э, метастатического поражения приходится на кости и легкие. Позвольте перейти к клиническому случаю. Сегодня мы с вами поговорим о больной, которой было 42 года на момент постановки диагноза. Больная заболела в 2009 году. Сейчас поподробнее Подробнее давайте поговорим здесь. В 2009 году у больной обнаружен рак левой молочной железы Т2Н0М0, по поводу которого она получила комплексное лечение, включающее в себя операцию, адъювантную полихимиотерапию по схеме АЦ и лучевую терапию. Гистологически было заключение инвазивный рак, иммуногистохимический рецептор рецепторы эстрогена были 4 балла. В 2016 году возник локальный рецидив, по поводу которого была проведена операция секторальная резекция левой молочной железы. Гистологическое заключение соответствовало карциноме молочной железы, рецепторы эстрогена были 8 баллов. В связи с этим больная получала тамоксифен с 2016 по 2019 год. Однако в, 19, в 2019 году возник метастаз в легком, в грудине, в лимфоузлах шеи. Гистологически, Гистологически соответствовал метастаз первичному гистологическому заключению да, и иммуногистохимическому. То есть рецепторы эстрогена были 8 баллов. Больная получала фулвистрант с залидроновой кислотой с 19 по 2020 год. Однако в 2020 году возникло прогрессирование в мягких тканях передней грудной стенки. Больная была переведена на комбинацию литрозол с ингибиторами CDK 4,6 палбоциклибом. В это же время была обнаружена мутация в гене пиктрисеи. При очередном контрольном обследовании в 2021 году выявлено прогрессирование по шкале рецисто-1.1 53%. И что делать дальше? Такой, пациент, такой больной был назначен следующий режим, алпелисип и фулвистрант. По данным контрольного обследования в феврале 2020 года мы видим, что мягкотканный компонент в передней грудной стенке значительно уменьшился. По шкале рецис это было расценено как 13,3%, что соответствовало стабилизации. С июня 2020 года по август 2020 года мы также видим, что опухолевый процесс находится в рамках стабилизации. То же самое мы можем с вами наблюдать на, контр... на контрольном обследовании. КТ органов грудной клетки. Очаг от ноября 2021 года к февралю 2022 года значительно уменьшился, а с июня по август соответствовал стабилизации. Был в рамках стабилизации. И таким образом к ноябрю 2022 года э, все очаги, весь опухольный процесс э, расцедан как стабилизация. Еще раз мы видим на на данном слайде, какой э, большой путь прошла данная пациентка. Да? И хочется отметить вот что. Э, при назначении комбинации ЛПЛСИП и флувестрант мы оценивали э, факторы риска развития гипергликемии, так как... Э, в исследовании Solar-1 было доказано, что гипергликемия является одним из основных побочных эффектов. Пациентка была э, отнесена к группе умеренного риска, э, так как у нее был отягощен наследственный анамнез в, э, в семье э, болели сахарным диабетом второго типа. Поэтому ей была назначена профилактика метаформином в дозировке 500 мг один раз в день. И также для профилактики появления сыпи больной был назначен сатиризин в дозе 1 мг один раз в сутки в течение первых четырех недель. Таким образом, нам удалось достичь того, что таких осложнений, как гипергликемия и кожная токсичность, не наблюдалось. Также хочется сказать, что по всем вопросам профилактики и коррекции гипергликемии у пациентов, которым назначен апеллесив, вы можете звонить по указанному номеру телефона. И вас проконсультирует эндокринолог, онкологии имени Петрова. Подведем итоги. Мутация эпиктрисея встречается у 40% пациентов больных с метастатическим раком молочной железы. Алпелисип у дает возможность пациентам с мутацией в гене пектрисей получить дополнительную линию таргетной терапии, в том числе у пациентов, получавших ранее фолвестрант и ингибиторы CDK4.6. Гипергликемия не препятствует достижению длительного ответа на терапию. Пациентам с риском развития гипергликемии следует назначать профилактический прием метформина. Для профилактики сыпи рекомендован прием антигистаминного препарата без седативного эффекта. Например, цитирезин в дозировке 10 мг в сутки в течение четырех недель. Большое спасибо за внимание!